Декабрь, время предновогодних хлопот, покупка подарков, составление праздничного меню и, конечно же, приобретение елки. Как выбрать идеальную и не сойти с ума? Задача, которая кажется невыполнимой. Вот так ли это? Традиционным новогодним деревом считается обыкновенная ель. Но перед праздником на базарах вы найдете и сосну, и пихту. Многие отдают предпочтение сосне из-за низкой цены, длинных иголок и хвойного аромата. Эксклюзивным новогодним деревом все-таки считается пихта. У нее довольно длинная и пышная хвоя насыщенного зеленого цвета, которая к тому же почти не колется. Поэтому наряжать это дерево – одно удовольствие. Каждый год разные урожаи. Вот, в этом году замечательные зеленые, пушистые все. То есть, а ну, после не было такого, что приходили и жаловались. Но если же то есть, э, такие привередливые клиенты были, мы предлагаем им прийти и поменять елку. То есть. Рассмотрим проблему с точки зрения экологии. Раньше у ученых КФУ был однозначный ответ, что не следует покупать живые ели из-за того, что при вырубке погибает само дерево. Отныне перед покупкой необходимо ответить на два ключевых вопроса. Где выращено дерево и куда оно пойдет на переработку после использования? Откуда она взялась, эта натуральная елка? Если, например, она специально выращена в горшочке к Новому году, то лучше купить ее а потом ее дотянуть до лета и посадить в палисадник. Если это дерево в лесу, срубленное, браконьерским способом, то, конечно, такую натуральную елку не стоит ставить в дом, чтобы не стимулировать вот такое отношение к заработку своему, да, такое варварское, так скажем. Что же насчет искусственной елки? Здесь очень важно не экономить на качестве. И в противном случае вы можете нанести вред собственному здоровью. В искусственных елках нашли формальдегид. Опасные вещества были обнаружены более чем в половине образцов новогоднего пластика, который следовало рост качества. Ядовитый состав оказался довольно стойким. За три недели искусственные ели так и не перестали испарять токсичные соединения. Правда, ученые успокаивают покупателей. За время праздников искусственная елка не успевает никого отравить. В среднем они не более опасны, чем дешевая китайская обувь или игрушки из пахучего пластика, что минимизирует результаты. Приобретения некачественного товара. В Роспотребнадзоре рекомендуют покупать главный атрибут праздника на елочных базарах, в лесничествах и супермаркетах. Однако в этом году, как и в прошлом, из-за понятных нестабильных обстоятельств далеко не каждый станет прогуливаться по рынкам в поисках елки. В таком случае предпочтение лучше отдать ресурсу, на котором товары представлены с максимальным акцентом на визуализацию. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз.